Здарова, ребята, это Шамшурин, прежде чем вы будете смотреть этот очень интересный видос, обязательно досмотрите до конца, у меня для вас объявление. 11 мая в 17.00 я буду проводить онлайн-тренинг по страхам, который будет длиться целых половиной часа, только конкретика, сухая выжимка на тему, чего на самом деле ты боишься с девушками. Я расскажу тебе обо всех этих страхах, мы их все разберем. И самое главное, ты научишься превращать свои страхи в силу, которая тебе поможет. Ссылка для записи на этот онлайн-тренинг под видео, и продолжай смотреть видос. И это видео посвящено теме того, чего именно мужчина боится с женщинами, Ну и по сути, наверное, тому, в чем это проявляется по, по итогу, то есть во что это выливается. Потому что страх, по большому счету, ну, он известен, это страх быть несостоятельным, быть не героем получить какой-то отказ и там, игнор со стороны женщины, а выливать это в какие-то разные штуки. И это сейчас раскроет нам Юра. Юра. Да, я хотел сказать, что на самом деле при частых собеседованиях, когда звонят ребята, звонят взрослые мужики, самый, пер, самый распространенный ответ, ну, когда спрашиваешь, ну, элементарно, почему ты там не подходишь к девушке, там, к женщине, все говорят, что у меня там страх подхода. Ну, я задаю такой вопрос, а как конкретно выражается страх подхода, что это такое. Очень ну, удобно, да? Да, ну что. что ты, а, а чего конкретно ты боишься? То есть, и когда ну, начинается уже разговор, оказывается, что вовсе э, не так страшно подойти. Э, на самом деле страшно получить отказ. То есть все-таки не страх подхода, а страх отказа. Люди... Ну, отказ это же тоже не финальная точка. Mm -hmm. Когда они получат отказ, что будет? Даже не сдохну. Но нет, все равно, когда начинаешь задавать вопросы, все-таки, чего боитесь, чего ты боишься? Первое, чего он говорит, что я боюсь, что мне откажут, я почувствую себя незначимым, После неважным, ненужным. После этого себя маленьким, ненужным, несостоявшимся. Да да, да, да, да, тем более, если это особенно mm -hmm. какое-то людное место, то есть это кафе. Это какое-то там заведение, там, метро и все. То есть когда ему откажут, значит, ну, то есть когда человеку отказывают, и это еще могут услышать другие люди. То есть это вообще просто это крах, то есть после этого жизнь заканчивается. Так считают многие наши ребята, многие клиенты. И... У меня есть теория, откуда ты взялась на секунду, не закончил. А, да, я не закончил, сейчас скажу. И самое что главное, они при этом выбирают вообще не подходить. То есть, есть люди, которые. Ну, уже там месяцы даже годы вообще просто ходит и тупо смотрит на женщин причем это реально взрослые мужики вот. задаешь вопрос ребят что не подходите ну вот страшно потому что с риск потерять лицо да как говорится он такой великий что сейчас я ремарку вставлю а то я потом забуду то есть ну, много теорий откуда взялось да, что типа человек там все равно стадное грубо говоря, существо и что если верить там, в теорию что он произошел там от обезьяны от первобытных людей и так далее что для человека было важно, как его социум воспримет, то есть, если мы говорим о страхе, что подумают люди и люди окружающие, да, то есть это же не только с женщинами, ты вообще, в принципе, очень многие вещи себе не разрешаешь, потому что ты боишься того, что, типа, социум это как-то примет, но ну, не так. И почему у всяких этих блогеров огромное количество подписчиков, таких, которые дурачатся, там, танцуют, пляшут, рожи хочет, не знаю, там, яйца чешут на публике, потому что те люди могут себе позволить то, что не может позволить себе вот, ну, там, среднестатистический чел. то есть, И они смотрят, и до них это вот прям вот, как, как он это делает, где-то притягивает себя, То есть те люди свободны от мнения общества. И если брать правобытные времена, то чувак, накосячивший в, вот, в этой стае, <как> в стадии как -то, как -то, сообщества, он рисковал тем, что его мы могли выгнать из этой пещеры, сказать, давай, чел, иди как бы Это правда? Ну, я, я это одна из версий, да? И типа а люди стадно тогда жили, ну, стайны, да, то есть они охотились на маму, то он один бы не выжил, потому что там надо было их как-то окружать, этих мам, ну, то есть времена были такие, человек один не выживал, и для него не принять в оно было просто пиздецом, потому что, ну, все, считает, равносильно смерти, то есть, отчасти это страх смерти в некоторых роде. Есть такая штука, что эти парни все равно что-то делают, они пытаются хоть как-то доподходить, но у них это четко разграничено. Если они, то есть в идеале для них идеальный, скажем, объект в виде женщины, это когда пустыни нет никого, она сидит, не стоит, никуда не торопится, она без наушников, без телефона, и она вот так сидит в ожидании, когда чувак к ней подойдет. Желательно уже сразу с раздвинутыми ногами. Но ну, это шутки, но они действительно делают попытки, но они делают попытки там где-нибудь в клубе, под шафе, где-нибудь в ресторане, на вечеринке и так далее. И вот это для них прям огромного ресурса стоит, то есть, чтобы заставить себя вот туда идти. Кстати, да. я хотел тебя спросить, почему ты сказал именно про пустыню, а не про что-то другое? Какая-то подсознательная херня. Да, потому что <смех> очень часто на консультациях ребята говорят, что если это какой-то там маленький кабинет или это лифт, то они там точно это делать не будут. Потому что, скорее всего, если он. А, а, да, если он там действительно попробовать опозориться, то ему бежать же. не и, будет хер, и так что Я не хотел спросить, ты специально сказал про пустыню или вот. <связать> нет, э -э она вырвалась ну, Потому что да, на самом деле это так и есть. И поэтому они где-то могут подходить, а где-то нет. И они себя этим успокаивают, да, они говорят: типа, ну, в целом я там могу раз в год что-то, да, и он как бы себя этим тешит. Но к сожалению или там, к счастью жизни она ну, редко предоставляет идеальные условия и стоит вот ты говорил про общество стоит только там рядом каким-то людям появиться кому-то еще чувак в жизни этого не сделает вот. и это очень плохо потому что то есть это ну прям проекция на все остальное то есть там например ты живешь в каком-нибудь я вот недавно писал в книжке такую тему там чувак типа, живет в Мурманске а не в каком-нибудь шахтерском городке где короче все люди шахтеры а он решил открыть салон красоты. И то есть, ну, Я описывал тему прокрастинации и то, что типа, одна из причин скрытых, невыгодных прокрастинаций, потому что на чувака влияют традиции, обычаи, мнения да. людей и так далее. То есть, потому что у прокрастинации есть очень много не, неявных причин, о которых человек не знает. То есть он думает, я откладываю. На самом деле там очень много глубинных вещей, которые нужно разобрать, понять, почему он откладывает. А он откладывает, потому что его отец был шахтером, короче. Там его дядя брат все друзья там, их отцы шахтеры и у них единственная профессия в городе что ты шахтер ты мужик короче и типа вроде бы открыть этот слово красоты ну как во-первых есть риск что в принципе не получится что никогда так не делал да и во-вторых то есть он реально думает что о нем вот эти вот друзья будут говорить что он пидор потому что он занимается какой-то не мужской фигней а какой-то там ну, то есть, ересью, да, и он настолько сильно зависит от мнения окружающих, что это ему реально может помешать не только женщинами, да, то есть, он будет откладывать, прокрастинировать в плане открытия, там, вот, именно такого бьюти-бизнеса или что-то еще, то есть, я к чему, что эти штуки с женщинами, они, как правило, есть, они у вас есть в других сферах жизни, просто с женщинами это больнее и острее ощущается. Потому что, когда ты подходишь к девушке или не подходишь, там ну, очень сильно болит, ну, не открыл ты бизнес, мы с ним поработали еще на работе, да, там еще что-то. Почему тема женщин, вот, ну, как вот у нас вот тренинг, то есть женщина – это инструмент. То есть почему она прокачивает мужчину вообще в принципе по жизни, да, потому что, ну, это такой хороший мотиватор, она больнее всего. Здесь проще всего получить боль, какой-то облом, отказ, переживание чего-то, которое достанет какие-то ну, внутренние вещи, да, то есть их быстрее можно разобрать. Юра. Да, еще хотел сказать, что есть э, ну, та категория ребят, которые все-таки выбирают подходить, они что-то делают. Но у них тоже есть очень хорошая отмазочка на разные случаи жизни. Э, это очень, это каждый третий, наверное, чувак, который подходит, э, он говорит, что я подхожу только в состоянии, когда у меня вот так вот все хорошо. То есть он... Афиг. Да. Он говорит, я обычно подхожу, но вот последнюю неделю я не подходил. Я говорю, прошу, почему ты не подходил? Он говорит, ну, я был в какой-то легкой депрессии, поэтому, ну, вот, я считаю, что... В таком состоянии подходить не ну, тяжело. Опять же, вот Володя иногда на тренингах спрашивает, если пойдет женщина твоей мечты или твоя будешь, будущая жена, у тебя будет слегка испорчено настроение, как сегодня Володе утром. То есть получается, ты уже соответственно, как бы ну свою мечту пропускаешь. Ну, блин, ну это реально даже глупо звучит. Поэтому нет, это так называемый, этот излюбленный термин. Вот людей, которые около этой тусовки, типа я не в ресурсе. Да, да, да, да. У меня не было настроения сегодня, поэтому я. И прико про ресурс такой, что. Ну, то есть мозг очень хитр, особенно на первых порах, то есть когда ты решил этим все-таки навыком овладеть, он будет делать все, чтобы тебя отговорить. Но это то же самое, что ты там в качалку записался, не знаю, по утрам начал бегать. То есть и тебе реально первый день по фану, устал, в 7 утра побежал, второй день просыпаешься, чего опять что бежит ну то есть и начинается сопротивление. запал короче спадает да Тут то же самое и ребята, если вы будете верить вот в эту хрень которую сами себе рассказываете, по поводу что я не в ресурсе нет такого блядь. самые крутые классные знакомства там романы и отношения не всегда у меня лично они всегда получались тогда вообще этого не планировал. я больше того добавлю что когда ты не в ресурсе Говорите, да, наоборот, нужно подходить. Более Жен... Да, женщина тебе поднимет настроение, особенно если она классная, ты подходишь. Надо наоборот стараться тем самым вот, ну взять это как за инструмент, если у тебя плохое настроение, подойди к нормальной телочке, познакомься, возьми у неё номер телефона. Может же быть такой, что она откажет тебя. Когда у тебя плохое настроение, ты пойдешь совсем повесишься. Что делать? Пойти повесить. Нет, да. не, ну я тебе говорю сейчас, как вот, например, может подумать из моего 11 летнего опыта, я знаю, что человек может так подумать. А если, да, откажет, нет, то я вообще тогда впаду в глубокую клиническую депрессию. Начнется обсессивно-компульсивное расстройство, перетекающее психосоматические позывы или там, не знаю, в социофобию, и я умру. Я такие, а более того, я говорю, что они, они, так, они так все и думают, и они так себе и доказывают, что ну, не нужно подходить, потому что, коль у меня и так плохое настроение, то смысл его там выйти? Ребят, сходите на войну, не знаю, куда идти. Я вот смотрел про это, как чуваки в Чечне воевали документально. ваше плохое настроение улетучится. Нет, просто к чему, что, да, есть риск, вероятность того, что девушка как бы и в хорошем, и в плохом настроении. в вот Юра говорит, подходите в плохом, я с ним согласен, потому что ты более какой-то искренний, ты более настоящий. То есть тебе, грубо говоря, терять нечего, да, так вот вышло. И не стесняйтесь, говорит, слушай, сегодня настроение говно, вот а тебя увидел, так вот, это, прям единственное светлое пятно. И во всех случаях, если девушка адекватная, вряд ли она будет на тебя там шипеть, вот так вот. Рядом плеваться после того как ты ей договорил комплимент есть риск что она в хорошем настроении скажет нет такое что же бывает то есть почему ты решил что если ты в ресурсе значит тебе ничего нет не скажет. или ты считаешь что типа ты в ресурсе это нет воспримешь как ты как закалка какой-то ну типа оно отскочит то есть я к тому что шанс получить отказ есть и в хорошем и в плохом настроении просто по сути, тогда вопрос, почему ты не подходишь в плохом, если такие же шансы получить отказ, как и в хорошем? Или ты почему-то решил, что если у тебя рожа улыбается, то коммерция будет выше? Нет, не так. И если даже тебя да. ну Мое мнение такое, что сейчас мужики стали себя больше и чаще жалеть. То есть они настолько стали все чувствительны, что Фемин, ой, господи, у меня плохое настроение, сейчас я подойду, она мне еще до его испортит, нафиг, нафиг. То есть я не пойду, как бы, я считаю, что, ну, это все-таки не совсем мужская позиция, хватит себя жалеть, давайте, ребят, больше работать, пораньше просыпаться, как говорится. Короче, хватит себя жалеть. вспомнил такой случай в европейском, я стою, руки бою, в толчки, заходит чувак эмо, ну там, может, ему лет 20 на вид. Такой с какой-то челкой такой, такой, там черный, с розовым, что-то. Он такой, а он прям дрещ Ну, то есть даже не в этом дело. Он просто мужчина вроде, ну, по первично, по-моему, признаки стоит, <социт> И смотрит в зеркало, реально начинает реветь. Он прям клянусь просто реветь с слезами. Как-то он прям в ну, моменте, как будто у него он стоит и ревет, такой. Я такой жирный! <с, сука> я, я, я просто стою рядом руки вою, блять, что с этим миром? Ну, Ребят, поводу везет на таких типов, я очень за них редко встречаю. По поводу Стеба. Это очень заканчивается. Это тема, да, то есть один из там, сотен вариантов, которые мы можем вам предложить по тому, как скажем взаимодействовать со своим страхом с плохим настроением с отказами с переживаниями этих отказов это такая мини техника стеба то есть когда ты не катастрофизируешь все что произошло типа блин мне отказали и так все было плохо и тут еще вот там такое случилось а ты сознательно начинаешь стебаться не просто про себя ты начинаешь рассказывать об этом друзьям кому-то еще то есть допустим меня слили вот все плохо и задача рассказать какому-нибудь своему другу позвонить сказать этому вася прикинь сейчас я подошел, у меня такая рожа была тупая, меня слили, блин, и такого никогда не было. То есть, ты представляешь, что я даже подумал, что я обосруюсь, но ну, вроде пронесло на этот раз, и -ха -ха. то есть тебе нужно вот этот вот отказ сознательно, как бы внутри там не было больно и печально, начать обстебывать. И то есть через вот это внешнее, через вербальное внутрь все равно будет потихоньку-потихоньку заходить. То есть это то же самое, что вот, рассказывает про эту технику, что улыбайтесь перед зеркалом, Хрен знает, полтора часа и тогда вам заклинит рот, то есть ну, тогда вы будете меня не улыбаться вот. И, собственно, об этой технике и еще о многих других, которые более такие обширные, важные, глубокие и сильно работающие, которые гарантированно дадут тебе результат, мы расскажем в субботу, 11 мая, на онлайн-тренинге, который будет однодневный, он будет проходить всего два с три часа по времени. Там будут практические задания. Это будет суббота, 11 мая, в 17.00 по Москве. Специально пораньше, чтобы вы могли выполнить и сделать практику. И онлайн-тренинг называется Чего ты на самом деле боишься с женщиной? В нем мы будем обсуждать тему страхов. Давайте конкретные психотерапевтические, даже я бы сказал, методы, которые гарантированно уберут все твои страхи, поменяют твое отношение к ним. Причем на стадии как от знакомства, так и на страхи, которые касаются свиданий. Об этом мы будем разговаривать 11 мая. Количество мест ограничено, это онлайн-тренинг, ссылка для записи под видео. Вот. Если ты уже, в принципе, принял решение присоединиться к нашей тусовке и попасть на следующий тренинг-практика, который уже будет летний, надеюсь, уже будет хорошая погода, не как сегодня. Вот. И, собственно говоря, этот тренинг-практика будет с 6 по 9 июня. Также подробности ты увидишь на сайте внизу. Сейчас я тебя приглашаю на вебинар по страхам. Это будет охренительный вебинар. Но что ты скажешь насчет того, что некоторые люди все понимают, все осознают. Да, я все понимаю. Мне страшно, я боюсь. Но ни хера с этим не делаем. Есть такие типы, которые, с которыми ты общаешься? К счастью, таких уже По телефону, Юга, я имею в виду, по собеседованию. Они есть, но к счастью, таких уже все меньше. А ты сейчас что хочешь спросить у меня? Что... Ну то есть вот как бы, как эти люди вот, они говорят, я все понимаю, но типа, но я боюсь. То есть как они, ну они вообще как себе представляют дальнейшую жизнь там и так далее. То есть они выбрали что, блять, они выбрали не бороться со своим страхом, конечно. Ну, как они они рассказывают. Я, вот те, кто, например, отказываются, сливаются после того, когда услышат стоимость тренировки, которая, надо сказать, мягко говоря, невысокая, ну если так, в среднем поры. То есть ты им говоришь, чувак, вот такая-то стоимость, он говорит, нет. То есть э -э, я лучше еще год, два, три Есть такие, ну. Как они объясняют себе, вот, что нет, я вот подожду. То есть это же больно, прикиньте, говорят, ты еще два года будешь без женщин. Он говорит, окей, как он себя успокаивает, что он говорит? Мне пока ей не нужно, у меня работа много, и Он, говорит, Да, они все говорят, что у меня много работы, и еще я, в принципе, сам что-то еще попытаюсь сделать. То есть я еще все сам сделаю. Я говорю, хорошо. А за последний год-полтора ты что-то уже сделал, там, ну вот я там что-то там куда-то там пытался подойти, кому-то что-то там заговорить. Я говорю, хорошо, сколько номеров телефонов, там, ну какой опыт, То есть, ну, тут люди просто отмазываются, им по всяким разным причинам. Опять же, страшно. Кстати, не все признаются изначально, что у них действительно все плохо. То есть, чуваки, как бы, когда, особенно там взрослые, которые там занимаются бизнесом, они когда звонят, говорят: а у меня все хорошо, на самом деле, мне нужно подкорректировать только вот здесь один болтик и все. Я шел, шел мимо такой. Смотрю на двери, пикап ты Дай-ка я посмотрю, что это. «Ребят, в этом нет ничего плохого, у нас в группе абсолютно разные мужики там от 18 там, до 50 лет». Чем хороша нас по тем, что вот мы вчера сидели, обсуждали какие-то рабочие процессы, и за соседним столиком в обычном Тануке на Камергерском переулке сидела какая-то там знаю, звезда полей кукурузы. Да, актриса из фильма «Большой» про… Там, про Мне театр, она как... не понравилась вообще. Я понимаю, что это. Нет, она, возможно, как женщина тебе не понравилась, Конечно, может, да, не стоит посмотреть путь. фильм, потому что фильм, фильм очень крутой. Так вопрос о том, что Юра, ну, будучи, правда, женатым человеком, он подошел сфотографироваться, а вы, люди, которые там не женаты или в поисках. Вам ничего не мешает подойти с этой актрисой, познакомиться? Если уж у кого-то фетиш, я хочу, чтобы у меня была актриса. Причем пожалуйста, я... у вас будет актриса но блядь, Я заинтересуйте на обычный человек. Да, она... За более, да, а более того, человеку. она более чем адекватная, я так, ну. Честно скажу, чуть-чуть волновался, потому что я думал, это вообще она или не она, там подошел, там, ну, там, привет, там, дела, спросил, это она или не она, сфотографировался и уже так начал ходить. Она говорит, постой, а хоть как тебя зовут? Понимаете? Конечно, она увидела. Ей даже самому, самой захотелось пообщаться. Парня. Да, ей приятно, что ее там, грубо говоря, узнали, подошли, пообщались кто-то я узнал да они сарева кстати зовут вот, не Нет, так вопрос о том что ребят вот действительно вот вам центр города вот вам обычный кафе вот вам обычная, взгляд, сугубо прям обычная актриса если хотите вам ничего не мешает кроме того что вы все еще сидите с той стороны этого экрана и ничего не делаете со своими страхами со своей жизнью поэтому ребят еще раз 11 мая онлайн тренинг чего на самом деле ты боишься женщинами Ссылка под видео. И, собственно говоря, 6 по 9 июня. Практика в Москве, на которой вы также можете пойти пообедать в науке. Правда, обедать у вас нет, не будет времени, мы вам не дадим пожирать <связываться> и познакомиться с актрисой. Все вырубай.